Ну что, друзья, поймал вот эту щучину, там же, где у меня бралась та. Вот маленькая, когда выпрыгнула, вы видели. Спустя минут 20, наверное, я прогулялся, пришел обратно туда, кинул, ну, раза 4-5. Короче, ни не берется. Я думаю, ладно, хрен с ним. И возле берега так проводочку сделал, прям метр так. Как жирлица вот так в одну сторону и в другую, она чик спрыгнула, короче. Взялась вот так. Вот видите, как взялась короче нормально снизу он спасей по порвало видите как прямо это сход был бы и короче моя силиконовая белая рыбка профунькалась уплыла короче куда-то я не понял она утонула сейчас будем взвешивать ее сейчас я дену,